Экономисты почти всегда ошибаются, но Рэй Далио не является экономистом. Он управляющий фондом с активами на миллиарды долларов и тысячами клиентов. Далио заработал миллиарды на пузыре доткомов и рецессии 2008 года, но сейчас он внезапно открывает огромную шорт-позицию на европейских и, скорее всего, на американских рынках. Он не может позволить себе потерять деньги, поэтому мы должны относиться к его поступкам достаточно серьезно. Далее недавно раскрыл свою шорт-позицию в Европе на 10,5 миллиардов долларов и сейчас, вероятно, готовит еще большую шорт-позицию на рынке США. В настоящее время мы переживаем один из самых тяжелых кризисов, который называется стагфляция. Стагфляция это когда экономика слаба и в то же время наблюдается высокая инфляция. Уровень инфляции в Соединенных Штатах на данный момент превысил 8,5%, а уровень ВВП в США упал в первом квартале 2022 года. Это крайне важно, поскольку стагфляция обычно происходит непосредственно перед рецессией. Рейдалио изучал экономику последних несколько столетий и обнаружил интересную закономерность. Цикл обычно начинается с увеличения государственного долга, что в краткосрочной перспективе стимулирует экономику. В краткосрочной перспективе это может показаться логичным, но кредит Кредитование – это двухсторонняя сделка с кредиторами и должниками. Кредитор – это тот, кто дает деньги, а должник – тот, кто получает. Когда в системе слишком много долгов, то обе стороны не могут выжить. Это потому, что долг одного человека является активом другого. Всякий раз, когда кредитор дает деньги, он фактически выдает актив. Если должник берет слишком большой долг, это означает, что у кредитора остается мало активов, что стимулирует его хотеть получить больше дохода. Единственная проблема заключается в том, что когда уровень долга слишком высокий, у должников просто не остается денег, чтобы расплатиться с кредиторами. Это способствует продаже активов у должников, чтобы погасить свой долг, что приводит к падению ценной активы на рынках. Примером подобной ситуации является китайская компания Evergrande, которую ты наверняка помнишь. Ей пришлось продать недвижимость, чтобы погасить свои долги, что привело к обвалу рынка недвижимости в Китае. Когда это будет происходить чаще, экономика окажется в очень плохом положении. Центральный банк увидит слабость экономики и напечатает больше денег, чтобы спасти ее от краха. Хоть и печатание денег может работать в краткосрочной перспективе, оно создает проблемы на долгосрочной перспективе. Деньги – это просто бумага, которая должна представлять ценность. Если к ценности этой бумаги не относятся с уважением, ее ценность неизбежно упадет. Таким образом, в результате снижения процентных ставок центральным банкам цены начнут расти. Итак, во-первых, уровень долга становится чрезмерным. Затем должники не выполняют свои обязательства по долгу, что ставит экономику в слабое положение. Это заставляет центральный банк печатать деньги для повышения экономической активности. Печатание денег, в свою очередь, добавляет новую проблему инфляцию вот где мы сейчас находимся стакфляция. поскольку печатание денег не способствует развитию экономики в долгосрочной перспективе сегодня мы одновременно имеем слабую экономику и высокую инфляцию следующим шагом в схеме является попытка замедлить инфляцию центральным банком за счет повышения процентных ставок Далио заметил, что в прошлом это почти всегда приводило к рецессии или депрессии. Это просто-напросто невозможно предотвратить. Если правительство продолжит печатать больше денег, это усугубит проблему инфляции. Единственный способ остановить инфляцию – это уничтожить спрос, что достигается путем вывода денег из экономики. Другими словами, стагфляция – это промежуточный курс между пиком долгового цикла и серьезным экономическим спадом. По словам Далио, в настоящее время мы находимся в стакфляции, поэтому следующим шагом в этой модели является рецессия или депрессия. Мы близки к стагфляции? Мы уже находимся в стагфляции. Стагфляция – это инфляция, которая в то же время имеет высокий показатель безработицы? Да, это учитывает и проблемы слабой экономики. Другими словами, у нас стагнирующая экономика. Стагнация означает, что рост экономики сокращается. И это происходит в монетарной ситуации, которую я описываю, в которой центральный банк пытается действовать по среднему курсу. Другими словами, чего он хочет? Не слишком высокую инфляцию и не слишком Низкий рост. И поэтому, когда есть много долгов, а долги одного человека являются активами другого, то становится очень трудно балансировать. Так и возникает стакфляция. Также и в конце 1960-х мы потратили много денег на оружие, как мы это называли, верно? Война во Вьетнаме, социальные программы и так далее. Мы выписали слишком много чеков по сравнению с деньгами, которые у нас были в банках, которые в то время еще поддерживались золотом. В итоге, 1971 год девальвация, а затем уже стакфляция. Интервьювер оборвал Далио в конце, но Далио собирался сказать, что стагфляция предшествует рецессии. В последний раз у нас была стагфляция в 1960-х. Из-за войны во Вьетнаме и социальных программ правительство набирало долги, чтобы купить еду и оружие. Однако у правительства США не было денег, чтобы погасить этот долг, поэтому они решили печатать деньги. Это привело к тому, что в США была слабая экономика и одновременно высокая инфляция, ситуация известная как стагфляция. 1970-е были беспрецедливы Президентными для того времени, и в 1971 у США закончились деньги. У себя в Твиттере далее объяснял, в то время Соединенные Штаты тратили намного больше денег, чем зарабатывали, поэтому они напечатали этих бумажных чеков больше, чем было золото в банке, чтобы обеспечить их. По мере того, как люди обналичивали эти чеки в банках и получали деньги, еще поддержанные золотым стандартом, количество золота в США начало сокращаться. Вскоре стало очевидно, что США не могут выполнить свои обещания в отношении всех существующих бумажных денег, поэтому люди, которые владеют долларами, поспешили обменивать их, пока не закончилось золото. Далее косвенно указал на два разных типа денег – товарные деньги и фиатные деньги. Товарные деньги – это деньги, стоимость которых определяется товарами, из которого они сделаны. Например, золотые монеты. За последние несколько столетий люди использовали их как деньги. Это связано с тем, что золото имеет значительную ценность, как редкий металл с уникальными химическими свойствами. В отличие от этого, бумажные или фиатные деньги – это деньги, которые обеспечены и выпущены правительством, и поддержаны исключительно верой людей в них. Примером бумажных денег является доллар США, поскольку его стоимость полностью определяется правительством Соединенных Штатов. 1971 год стал годом, когда произошло массовое преобразование фиатных денег, долларов в товарные деньги или золото. Все кинулись обменивать бумагу на золото, которое должно было ее поддерживать, исходя из правил золотого стандарта. Это привело к тому, что золото буквально утекало из банковских хранилищ, а доллар сильно упал в цене. Закончилось это отвязкой доллара от золота, поэтому делаем вывод. что что стокфляция подвергает экономику риску уничтожения бумажных денег, особенно если правительство решит продолжать печатать деньги. Гиперинфляция в Зимбабве в 2008 году прекрасный тому пример. Ежедневная инфляция доллара Зимбабве составляла 98%, а правительство совершало ошибку, печатая все больше и больше своих долларов. Фиатные деньги имеют ценность только потому, что люди верят в них. Если люди перестанут верить в доллар США, стоимость доллара упадет. Самое интересное, что когда доллар падает, все больше людей начинает в нем сомневаться, что приводит к еще большему падению стоимости доллара. Это касается и любой другой валюты. Это крайне беспокоит ФРС. Итак, о какой серьезной рецессии мы здесь говорим? Ответ можно свести к аналогии с автомобилем. Подумайте о том, что делает водителя автомобиля хорошим и плохим. Хороший водитель легко нажимал бы на газ и тормоз, заставляя машину устойчиво двигаться вперед с относительно постоянной скоростью. Конечно, все это будет сопровождаться внешними событиями, которые не зависят от водителя. Однако, если хороший водитель подготовится заранее и медленно ослабит педаль тормоза, поездка останется гладкой для всех пассажиров. Именно так вводит большинство из вас или по крайней мере я на это надеюсь плохой водитель нажимал бы на газ и тормоз резко и хаотично что приводило бы к резкому изменению скорости такая поездка была бы ужасной для пассажиров поскольку машина часто дергалась бы назад и вперед федеральная резервная система является таким ужасным водителем в 2021 году они нажали на газ из-за чего машина качнулась вперед теперь они нажимают на тормоза в результате чего машина дергается назад В 2021 году фрс печатала деньги в размере полтора триллиона долларов. В год. Это привело к повышению корпоративного налога с доходов корпораций до 25% в следующем году, что является самым большим увеличением с 1976 года. Теперь же ФРС США сокращает денежную массу в размере 1,1 триллиона долларов в год. Неудивительно, что Рей Далио говорит нам о том, что предстоит пережить кризис огромного масштаба. В 1970-х США пережили две рецессии, одна из которых началась в 1974, а другая в 1979 -м. Единственная причина, почему США пережили этот кризис, заключается в председателе ФРС Поле Волкере. 1979 волкер поднял процентные ставки так рекордно чтобы остановить инфляцию это привело к тому что экономика начала испытывать хаотичные и беспорядочные колебания при этом ввп в основном снижался когда волкер был у власти фрс но что еще более важно зарубежные страны испытали даже больше более чем сша должники зарубежных стран погрузились в десятилетнюю депрессию далее объяснил как инфляция была снижена за счет того что люди и компании были болезненно стеснены и сокращали свои расходы так было всегда Тогда и на этот раз будет точно так же. Как упоминалось ранее, финансовые рынки раздулись в 2021 году благодаря мягкой денежно-кредитной политике ФРС США в результате печатания денег. Далио знает об этом благодаря своему индикатору пузыря, который он использует, чтобы определить, не переценены ли акции. Как вы можете видеть на этом графике, у Далио есть собственный индикатор, с помощью которого можно определять финансовые пузыри. 1929 годы представляли собой период, когда этот индикатор достиг 99%. 1990-е сделали то же самое, оставаясь в пределах 99% в течение нескольких лет, прежде чем рухнуть. 2020-е были на отметке 85%, прежде чем недавний крах опустил этот индикатор до 40%. С учетом сказанного, далее все еще видит дальнейший спад акций на рынке. 1920-е и 1990-е были очень похожи на 2020-е. Далио использует историю как основу для своего прогноза. Все три периода мы наблюдали значительное раздувание рынков из-за мягкой денежной кредитной политики. Это позволило Далио изучать модели прошлого, чтобы сделать свой прогноз. Далио наметил доходность двухлетних казначейских облигаций на NASDAQ за все три периода, как ты видишь на этом сравнении графиков. По сравнению с 1920 и 1990 ми годами у нынешнего пузыря на фондовом рынке все еще есть место для похода вниз, как ты видишь вот здесь. Еще один один показатель, который использует Далио в своем прогнозе – это показатель кредитного плеча. Его показатель кредитного плеча оценивает количество опционов позиций маржинального долга на рынках. Уровень кредитного плеча в настоящее время находится на отметке около 50%, то есть закредитованность рынка сегодня средняя. Некоторые инвесторы могут предположить, что это означает, что места для похода вниз почти нет, но Далио так не думает. Он заметил, что пузыри обычно делают чрезмерную коррекцию, что возвращает нас к аналогии с автомобилем. Подобно тому, как экономика качается вперед и назад, волатильность обычно приводит пузыри намного дальше, чем предполагают фундаментальные факторы. Кредитное плечо на рынке в настоящее время находится на среднем уровне, что может показаться хорошим знаком. Но пузыри обычно корректируются до уровня от 10 до 20%, процентов, как, например, вот здесь, как ты видишь. Сейчас это 50%. процентов. Итак, Далио собирается заработать миллиарды на предстоящей рецессии. Сообщается, что у него есть шорт-позиция на 10,5 миллиардов долларов по ряду европейских акций. Акции, которые он хочет продавать, это практически все акции из индекса Евростокс 50, крупнейших европейских компаний. Поскольку SEC не требует от инвесторов раскрывать шорт-позиции, мы не знаем, есть ли у Далио шорт-позиция на американском рынке. Я не удивлюсь, если есть, особенно учитывая его шорт-позицию в Европе. Не только это, но помимо рецессии, Далио считает, что вероятность начала гражданской войны в США составляет 30%. Это видео всего лишь первая часть из двух видео. В следующей части мы обсудим, почему Далио видит начало гражданской войны, как это будет связано с Третьей мировой и многое другое. Поэтому подпишись, если не хочешь пропустить. На этом все, увидимся в новых видео. До скорого.